но не прямой дорогой, а по всяким там этим самым деревням и селам, чтобы лошади копыта меньше сбивали там на асфальте. Избегались вот уцелевшие жители, и дачники там, девчонки, там одна помню бежит. Ой, говорит, уходят, уходят. И, никто... и я написал после этого песню, которая называется, как ни странно, серые глаза. S Кадером идет пыля, В белой пенитрензеля Собираются девчата, расступаются поля, Собираются девчата, расступаются поля. Ну-ка разберемся на привале С мечи глаза сошлись Разберемся на привале С чьими глаза сошлись Синеглазая строга Смотрит словно на врага Целый день с ней тары-бары Чтобы вечером в стага Целый день с ней тары-бары Чтобы вечером в стага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 Подошла бы нрава мне, Отношения прояснили в за часок наедине, Отношения прояснили в за часок наедине, так что головные не ленись ну под, ну рукорысь, разберемся на привалищие мечи, глаза сошлись, разберемся на привалищие мечи, глаза сошлись.